Мы предлагаем увеличить пенсию в среднем в следующем году на тысячу рублей. На тысячу рублей. Основная задача повысить пенсию пенсионерам, чтобы, выходя на заслуженный отдых, были возможности, финансовые возможности нормально отдыхать, путешествовать, заботиться о своих внуках. Все а? не смеетесь -то? не смешно. Не поняли, да? Это Россия! ...пожарная охрана, от ветерана пожарной охраны. Два мужика встречаются, э, один Дальше. говорит, давай бухнем. Второй говорит, нет, не буду, потому что блядь, жена постоянно пиздит. Он говорит, так а сделай, как я. Он говорит, а как ты делаешь? Я говорит, домой пьяный прихожу, жена только начинает пиздеть. Я говорю, пошел на... и все, и все нормально. Ну давай, давай, напились, блядь, на следующий день встречается, у этого, блядь, два глаза подбито, нос сломан. На... сломано. Что, что случилось? Он говорит, ну, по твоему совету, а расскажи, как было. Он говорит, ну, прихожу домой после нашей пьянки, блядь, жена, давай пиздеть. Я говорю, пошел нахуй. А он говорит, так ты что, вслух, что ли, сказал, блядь? Очень, очень интересная машина. Это Максим за рулем. Это Land Rover. Вот монитор, в котором идут детские мультфильмы. Я сижу на пассажирской стороне. Но если ты будешь сидеть на водительской стороне в этом же экране ты видишь меню если ты сидишь на пассажирской стороне, у тебя идут детские мультики для твоего ребенка вот они но если ты переходишь на водительскую сторону, с водительской стороны ты видишь только меню которое тебе нужно, чтобы тебя просто не отвлекало от дороги но если ты сидишь рядом ты одеваешь мультики и смотришь вот так вот вот так вот просто смотришь мультики А водитель Видит просто меню До чего техника дошла Пацанчики и грубо говоря Телки Не забывайте пожалуйста Вот эта баба белая на зеленом фоне Когда вы заказываете кофе Здесь Вас всегда просят ваше имя Особенно за границей Всегда говорите то имя которое я вам всегда говорил Вот J-O-P-A Жопа и когда ваша кофе будет готова, вас будут звать. Жопа, ее кофе из Реди. А вы не подходите. Вы ждете? Вы не подходите. Они будут опять орать. Жопа вы раю. А вы опять не подходите. И когда они в третий раз говорят, ты уже по-русски, да заебала жопа, где ты? В этот момент вы будете говорить, да я здесь, ебтать, давайте мой кофе. Запомнили рецепт? Каждый раз, когда будете эту хуйню делать, снимайте видео и присылайте листоману, блядь. Будем ссать вместе. От смеха я имею в виду. Баба, птать, зеленая. Последняя единица техники у нас осталась. Если мы ее не перегоним, то, блин.. Капец. жесткой снепки еще и 80 и на борту дату. Авара. Чайник а чайник. А я... Бля, ну этому я, я вообще не заметил. Это пиздец. ой ой ой ой все ой ой ой ой ой ой ой ой ой он косил, он. Айпа. Ни хуя. Бля, мы его. Мы сейчас, блять, не до пинка не будем. Ебать. Камаз, поплыв Налево, налево, уходи. Нормально. Я захватил, захватил, камаз захватил, все. Да, да, да, да, все, все, все. Восемьдесят да. куб. Ебать, мута. О, да, массиво, все, все, все, все, этого, там, наверное, водитель уел, бля. Рамя там по-любому экшен выхватывает. А он заглох, что слушай. Конечно. Конечно. Вот. Вина решил приготовить дома. Давление не скинул. Такая вот хуя бывает, да. глазам кашу ебало пиздец я, я просто реву сейчас вот, вот убирать вот это еще надо все понимаете будет хорошо что это вообще в ванной произошло да плохо вообще что это произошло утро на работе начинается не с кофе отнюдь не с кофе Пиздец. Ехала машина. Citroen Picasso. Жрет масло. Безбожно. Ну и клиент говорит, давайте заменим движок. Мы, вот, мы ему сняли двигатель, короче, поменяли движок. Я говорю, а как ты это? Доливал-то, блин, много же, наверное. Он говорит, так нет, я же вот что изобрел. Она говорит, у меня сапунило, и масло в сапунке дал. Так я вот что, говорит, сделал. Ну, я и заглядываю, смотрю, а тут вот. Оп. Человек сделал вот такую херню. Ввел в нее сапун, а из нее уже завел в коллектор. И она в него собирала масло. Бля, говорю, ну вообще в России, что только не придумается, лишь бы, блядь, ехать. Вот, Санек привез. Отходы так называемые. Скажи, О! А, а автоваз а рыбой Камчаткой занимается, бля. Давай, Саня. Так вот выкидываются отходы. В яму. Пароходик. А потом она ее сталкивает в море и выкидывает обратно. Сколько народы не видит рыбы? Вернее, такую рыбу покупает за 2000.